сам процесс розыгрыша по ссылке под видео. Ну и конечно данный обзор тоже принимает участие в розыгрыше золота. Для участия достаточно подписаться на канал, поставить ваш бесценный лайк данному видео и написать комментарий с указанием своего игрового ника под данным видео. Ну а сегодня мы поговорим, не побоюсь этого слова, о замечательном танке, который сыскал себе хорошую славу не только в рандоме, но и в командных боях. Речь пойдет о кромбеле Б. Данный обзор можно спокойно отнести и к обычным, конечно, Кромвилю, ведь у них почти нет разницы, но она все же есть и заключается она в нескольких особенностях. Кромвиль B быстрее поворачивается на месте, 50 градусов против 36 прокачки, лучший коэффициент сопротивления твердых и средних грунтов, но у Кромвиля B чуть похуже разброс при повороте башни. Ну и не надо забывать, что Кромвиль Б это все-таки прем, а значит фарм и прокачка экипажа, плюс шикарный внешний вид, который очень отличается от обычного кровеля. Знаете, я вообще редко рекомендую покупать танк ниже восьмого уровня, но данный агрегат исключение исправил. Но давайте данный танк рассмотрим более подробно наконец-то и узнаем за что же его любят игроки и в конце поговорим немного об оборудовании. Ну и начнем с сильных сторон, которых в танке масса. У него вообще очень мало недостатков, что большая редкость для према. Плюс от танка я бы отнес подвижность, которая одна из лучших на уровне. Вот смотрите, мы имеем аж 64 километра вперед и что немаловажно 20 назад. Скорость это важный показатель, но на низких уровнях она еще более важна и может обеспечить вам выживаемость. Сменить фланг или уйти от противника, да нет ничего проще для данного танка. Кстати скорость мы набираем довольно таки быстро, Удельная мощность у нас аж 23 лошадки под капотом. Немаловажный параметр это вертность, а именно скорость поворота танка и она у нас также лучшая на уровне среди СТШ. Мы вертимся как волчок и в сочетании с одной из лучших скоростей поворота башни дает нам возможность быстро повернуть ствол и отреагировать на изменение ситуации в бою также у нас неплохие показатели сопротивляемости грунтов и они повторюсь лучше чем у обычного кромвеля в общем как вы поняли подвижность выше всяких похвал и это явный плюс у этого танка найти и убежать или закружить противника мы можем вот сможем ли мы его убить давайте посмотрим на наше орудие мы имеем 75 миллиметровое орудие идентично линейному а это значит, один из лучших показателей ДПМа в минуту, который составляет 2166, это без перков и модулей. Этому способствует наша отличная скорострельность, в совокупности с пробитием, которого хватает для комфортной игры на данном танке. Но немного голды я все-таки вам посоветую возить где-то так, ну штук 15 я бы зарядил обязательно. Они вам пригодятся, когда будете играть внизу пищевой цепочки. Наш пробой ПБ составляет 145. Это хороший показатель для СТ, но если пробоя не будет хватать, то заряжайте под калибр в 202 мм, и он исправит положение. Конечно, этого не хватит, чтобы, например, пробивать и стрить в лоб, но не будем забывать, что мы все-таки шестой уровень, а он восьмой. А вот скружить его или закинуть в борт или кормо, это мы можем в принципе очень и очень быстро, так как скорострельность у нас 3,5 секунды. Альфа, конечно, у нас не мега большая, всего 135, это показатель выше среднего среди СТ. Но частота, с которой мы закидываем это в противника, перекрывает весь этот недостаток. Если посмотреть на сведения и разброс, то они стандартны для СТ 6 уровня. Единственное, что нас подкачало, это стабилизация. Если вспомнить про нашу динамику, то результативно попадать в противника на большой скорости у вас вряд ли получится. Стрелять, конечно, можно, и вы будете попадать, но промахи будут довольно часто. То, что я вам рекомендую катать и стрелять только на средних, а лучше всего действительно, на ближних дистанциях. Мы не шибко косые, но, блин, с такой скоростью и стабилизацией другого результата, ну, просто ожидать бессмысленно. Последним элементом в орудии, но не последним, конечно, по значению, являются углы вертикальной наводки. Углы у нас комфортные, 8 вниз, ну и, соответственно, 15 вверх. Неплохой и не отличный результат, а вполне такой, найти достаточно хороший и достойный для комфортной игры. А к минусу углов я, естественно, хотел бы отнести конструктивные особенности танка. Это плохие углы наклона орудия с кормы. Там всего 2 градуса, и об этом не стоит забывать, потому что это может вас иногда подвести. Ну и раз мы заговорили о корме, то остановимся на этом более подробно. Придем к бронированию. Вот в чем в чем, а вот в и похвастаться ничем не можем. Значения брони у нас скудные, и я даже не буду их называть. Плюс у нас отсутствуют рациональные углы наклон наклона брони, что также очень плохо. Будьте готовы, что вас будут пробивать все и всегда, начиная от одноклассников и ниже по уровню. Нет, конечно, начиная с четвертого уровня есть шанс, но он не сильно высокий. В общем, если вас не пробил одноклассник, открывайте бутылочку шампанского и празднуйте, ибо это большая редкость. По хп у нас, кстати, тоже стандартно, всего лишь 750 это. Немало-не много это стандартно. Плюсом брони единственное, я бы отнес, а точнее не плюсом брони, а танка это наши габариты и невысокий силуэт. Из этого вытекает, что у нас имеется одна из лучших маскировок в игре, и этим надо обязательно пользоваться. Потому что обзор у нас, скажу пару слов об обзоре, всего лишь 360. И, кстати, этот показатель я бы на вашем месте немножко потянул перком и модулем, ибо он не самый лучший среди СТ. В общем, маскировкой надо обязательно пользоваться, она будет вас спасать, можете играть от куста. Ну, хорошая маскировка, это и в Африке хорошая маскировка. В принципе, на этой СТ очень хорошо можно играть роль светляка, но для этого вам понадобится перк и модуль, соответственно. Ну, начнем про модули. Для данного танка я бы вам порекомендовал поставить досылатель, усиленные приводы наводки и оптику, соответственно, я уже говорил выше. Также можно заменить один из модулей вентиляции, например, сведение или оптику. Но я лично предпочел заменить досылатель, ибо для меня ДПМ не так важен, как более комфортная стрельба на той же скорости по автоприцелу. Надеюсь, данный гайд вам понравился, вы остались довольны, и если недовольны, пожалуйста, напишите в комментариях, что я сказал не так, ну и выразите свое мнение, как рождается истина. Ну а также хотел бы напомнить, что данное видео принимает участие в розыгрыше голды. Для этого достаточно поставить лайк, написать комментарий с указания своего игрового ника и дождаться выпуска следующего гайда, в котором будут опубликованы результаты. Ну а пока можете досмотреть данный бой, который я сыграл специально для этого обзора. Причем я сыграл, знаете, не один бой, я боев, наверное, специально 10 откатал, чтобы вспомнить этот танк в очередной раз и более подробно вам рассказать. И могу сказать, вот у меня из 10 боев, а я средний игрок, я считаю, из 10 боев у меня было 7 побед и... Ну, минимум, первая там классная, даже не два раза проскакивал мастер. Этот танк все-таки действительно очень и очень хороший, и я рекомендую. На нем даже можно фармить, но, естественно, чуть хуже, чем на восьмом уровне. Но, с другой стороны, и на восьмом уровне более опытные игроки попадаются чаще, чем в том же песке. Ну, а с вами был вот дв -стрим. приятного просмотра, боя до конца, пока-пока.